сейчас я прошу тебя оказаться в то время, когда на земле была цивилизация Атлантиды Перенесись в то время, когда на земле была цивилизация Атлантиды Что ты видишь? Ну, вижу большой город Он похож, гигантский город похож на гигантскую пирамиду состоящую из нового вожества множества строек, в которых живут большие, высокие лю людоподобные существа продвинутые, конечно там есть летательные машины это похоже на не на остров, а на полуостров как-то город обнесен типа рвом, что ли, каким-то но этот ров такой гигантский и с одной стороны то ли море, то ли океан, ну какая-то вода большая. Ну, зрелище, да, потрясающее. Кто управляет этим островом, этим городом? Там нет такого понятия, как управляют, как сейчас. Там просто есть люди, ну назовем их люди, да, Атланты, которые просто занимаются своим делом, и они не выше, не ни ниже тех, кто занимается какими-то другими вещами. Они не ученые, они просто придумывают концепции наиболее оптимального развития цивилизации. Сложно даже назвать это демократией. Там нет приказов, нет законов, но при этом такого понятия, как равноправие, там тоже нет. Каждый просто занимается своим делом. Каждый значим, каждый Специализация важна. Каждый делает то, в чем он талантлив. Там нет каких-то общих детей. То есть они рождаются. А там, там есть эксперименты генетические. Детей программируют. То есть плод запрограммирован на определенные свойства. Их выращивают. То есть дети выращиваются? Ага. Как это происходит? Очень нередко, когда зачинают естественным путем. В основном генные инженеры, они выращивают детей, задают им определенные свойства, определенные качества. То, чего не хватает, ну какой-то баланс соблюдается. Не то, что не хватает, там нет недостатка. Области, которые необходимо заполнить, их заполняют определенными талантами. Такое распределение очень все разумно. То есть нету никакой иерархии, все равны. Нет никакой иерархии, но и нет равенства. То есть ну такого понятия как это просто ну как равенство, неравенство там такого нет. Каждый выполняет свое, в чем он талантлив. Основная такса это ну как цена, это талант. Поэтому нет такого. Все работают на благо всех. Есть группа ученых, которые там, талантливы в этом. Есть э, люди, которые занимаются генной инженерией, разрабатывают. Есть даже ядерное оружие, разрабатывается. Не разрабатывается, но уже созданное применяется. Все как-то так гармонично с природой. То есть такое уважительное отношение, но тем не менее они как-то так отделили себя, как будто бы от внешнего мира такое впечатление, вот этим вот порогом и как-то живут изолированно. У них нет никаких там вредных выхлопов, выводов, все так перерабатывается, все. Ну конечно. Очень продвинутая цивилизация. Во времена этой цивилизации есть ли на планете Земля какие-то другие народы, какие-то другие цивилизации? Да, есть лимурийцы, но как бы они это огромные еще больше, чем в Атланты. Такие существа, но, но они как-то меньше что ли попадаются поэтому такой огромный ров они отделили себя от остального мира или как защитили от вторжения это как эксперимент такое общество экспериментальное что ли есть ли тот кто создал этот эксперимент? создатель ну это кто-то из идеологов один из предков вот этих вот не управляющих, а именно идеологов. Даже сложно их с кем-то сравнить, что это за каста или. То есть они, не знаю, то ли ученые, то ли кто. Они разрабатывают концепции для лучшего, для оптимального мироустройства именно вот этой вот расы атлантов. Это они придумывали. Придумали отгородиться, но этот как как проект. То есть раньше это было несколько не собрано, не организовано, все жили какими-то кланами, а, ну вот как деревни а, разрозненно, непонятно друг от друга, а тут так центрировано в одном месте, а, причем без вреда, особый акцент почему-то, без вреда для внешнего мира. Очень экологичное все у них. Очень продуманно, очень разумно. Направь свое внимание на одного из атлантов. Опиши мне его. А, сразу, что бросается в глаза, они без волос на голове. Лица такие... Эмоции на ли... лицо выражает Нет вот этих перепадов, как у людей, в эмоциональном плане. Все лица такие очень похожи друг на друга. Не то, что все на одни лицо, все отличаются, но вот этого эмоционального фона на лице вообще не видно. И по ощущениям такие существа, как... А, разум преобладает над чувствами. То есть есть зачатки каких-то чувств, но разум гораздо выше, то есть очень неразумная раса. Восприми его имя. Тигуан какой-то. Тигуан? Mm. Ну это сокращенное имя, а, а имя — это идентификатор его принадлежности к роду, ну к его... То есть по имени можно считать, если полное имя. Но это как ID-карточка, что ли. То есть в имени записано и то, чем он занимается, то, к чему он предрасположен. Это очень такое длинное имя. Чем он занимается? К чему он предрасположен? Именно этот? Именно этот. Он изобретает какие-то механизмы по передвижению особо тяжелых конструкций или вещей то есть нет он изготавливает механизмы конструкции чтобы перемещать какой-то он как разработчик что ли или они как все как будто ученые просто каждый в своей области но этот какие-то вот именно конструкции изготавливает особо тяжелые какие-то конструкции Носы прямые, лица очень пропорциональные. А, ну, очень пропорциональные. То есть нет вот этого перекоса правая-левая. Очень гармоничные лица. Как они общаются между собой? А, в основном телепатически. Но они способны издавать какие-то звуки, иногда издают. Для чего? Им приходится, потому что есть другие народности, существа, с которыми им приходится общаться. Между собой они в основном общаются телепатически, поэтому сложно, допустим, воспроизвести их имя. Можешь ли ты? Они и нет необходимости в этом. Можешь ли ты воспринять, каким образом происходит телепатическое общение? Прочувствовать этот процесс на энергетическом уровне? Как это происходит? Ну, это скорее ментальный уровень. То есть у них очень развит мозг. Во-первых, он огромный ну, соразмерно с их телом, телами. А во-вторых, а у них развита -то, то ли шишковидка... Нет, это даже не шишковидка, там какое-то... Ну да, это на физике. В общем, там какие-то дополнительные отделы мозга есть. Он не похож на наш, он какой-то вытянутый. Хотя череп обычный, ну в смысле такой, похож на человеческий. Там есть какие-то отделы. И вот эта вот функция мозга, она очень развита. И они способны общаться телепатически. Задний отдел а, удлинен. И передний, передний отдел удлинен. Ну, я одеяло удлинен, но при этом череп, то есть по идее в черепе должна быть, ну вот как выемка, да, ну ага. на макушке головы как будто вмятина должна быть. А там то ли идет, непонятно, то ли рудимент, это то ли что. Как лунка, что ли, <laughs> такая большая. Но этот череп, он покрывает, и он снизу облегает этот мозг и сверху, и образуется какое-то э, пустое пространство между мозгом и черепом. Для чего? А не понятно, для чего. Ну, чтобы сохранить форму мозга, но ну тогда почему череп, зачем его округлять? Пусть к тебе мягко придет понимание. Для чего? Их с кого-то копировали. Это раса специально выведенных существ. Внешне они похожи на людей, причем люди тогда тоже существовали. Как раз как, как вид. А внешне они похожи, но мозг отличается. А мозг именно мозг, вот эта чрезмерная разумность. Мозг он совершенно отличен, то есть э, задняя и передняя часть они гораздо более развиты. И вот можно сказать так, что вот этот мозг, его закрыли э, вот этой э, формой черепа, Сделав похожим, тем самым генетически закрыли. Сделав похожим на расу людей. А теперь те восприятия. Посмотри, кто создал расу атлантов. Я вижу, что там информация закрыта. Интересный трюк. Получается, чтобы воспринимать подобного рода информацию выше уровнем, необходимо разобрать отождествиться с теми существами, которые есть на Земле или были. Разве ты существо, которое есть на Земле? Так вот в том-то и дело. А когда ты становишься всем и ничем, тебе эта информация ну, не то что не важна. Не важна. То есть, ну хорошая такая ловушка то есть эти существа они знали а естественно об этом состоянии что они есть сознание это какая-то ключ какой-то или наоборот дальше нет выхода почему-то хорошо есть предположительно существа которые то есть планета Земля — это такой экспериментальный подром. Атланты — это исключительно экспериментальная раса. Люди — тоже экспериментальная раса. Здесь просто экспериментируют эти существа над... Лемурийцы были тоже экспериментальные существа. Они пытаются скомбинировать наиболее оптимальное соотношение между разумностью и э, проявлением духа через сердце. То есть э, пока человек является таким наибольшим, наиболее пропорциональным, что ли, созданным существом, ну и пока за нами наблюдают как за очередным экспериментом, который длится уже гораздо дольше, чем Атланты. К чему должен привести этот эксперимент? К чему? Есть ли у людей возможность развить свои способности подобно Атлантам? А нет такой необходимости, и это это как бы путь назад. У Атлантов не было такого свойства, как а, чрезмерная вот эта чувствительность, эмоциональность. Они были чересчур разумны. У людей это более-менее все, Они не столь разумны, ну скажем так, искусственно они могут развивать в себе какие-то способности телепатические и так далее. Но дело не в этом. Дело в том, что вот это вот соотношение Разум и чувства, они приведут в итоге не к внешним, не к внешней эволюции, а к внутренней. Атланты не были способны эволюционировать до такой степени, чтобы соблюдалась такая гармония, потому что у них тупо не было такой чувствительности. У человека есть эта чувствительность? У человека, да, наилучшее вот это со соотношение разум чувства но есть необходимость в дальнейшей работе над собой ну естественно эксперимент продолжается и эта работа переходит постепенно на не внешний план не на физический а именно на ментальный и на ми... но не как у атлантов до да, ментальное общение и так далее а именно на Познание себя, э, выход, ну, насколько видно, конечная цель – это пробудить в себе, как в человеческом теле, источник Творца и, и соотносить это как-то с земной жизнью, хотя она очень коротка. Но и нет необходимости ее делать больше, хотя это возможно при правильном соотношении. Это все равно оболочка заточения. Ну, то есть человеческое тело есть заточение духа, одновременно и проявление через это тело духа и заточение его в эту физическую оболочку. Это как насильно себя заставить что-то делать, ну, ради какой-то цели, ради эксперимента, не знаю. И берется как часть клетки, ну, так, на материальном плане засовывается в некий сосуд, такой как тело. да, а, И эта клетка начинает расти, развиваться в этом сосуде. Ну и такое же соотношение, как берется Вселенский Дух, помещается, частица Вселенского Духа помещается в физическую оболочку в сосуд и начинает развиваться а при этом связь она никогда не разрывается здесь нет никакой подоплеки в плане они нас используют как питание или что-то такое это эксперимент на, на оптимальное существо которое может ну, одновременно пребывать в двух состояниях и в этом плане и в том плане есть ли такие существа на планете Земля в современное время? Конечно, нет никакого современного времени. Есть, они всегда были. Но ну, когда было зарождено в человечество, ну это святые люди, которые, ну так называют mm -hmm. вас, которые достигли этого состояния пробуждения. При этом они такие же физиологически, физически такие же чувствительные, но при этом эмоциональные, но при этом они могут легко используя состояние и реализацию духа существовать здесь на земле довольно долгое время 400-800 лет Какое отличие этих реализованных существ от обычных людей? Это это различие сердца или различие мозга, различие сознания? Именно сознание только сознание. Физически Что... ничего не меняется. Что подразумевается подсознанием? Сознание это способность осознавать, кем ты являешься на самом деле. Сознание это способность. Это не ты. Ты это все. Я это все. А сознание это лишь способность. И эту способность.. Можно развивать. Наши эмоции являются нашими... Это то, что нас кушает. И неважно, положительные они или отрицательные. Это как эмоции являются ключом. Это есть ключ к самоуничтожению физического тела. Чем больше человеческое существо проявляет эмоции, чем они разнообразнее тем быстрее оно исчерпывает энергический запас тела. А что является ключом к реализации? Через осознавание себя истинным Я прекращается... Она присутствует, но она больше не, не воздействует на как нечто, что пожирает его. Прямо сейчас можешь ли ты перед своим взором, в своем сознании увидеть одного из реализованных существ? Да, конечно, легко.